Всем привет! Давно не виделись. Спустя месяц я доделал точную копию парка зарядия в Майнкрафт. Не волнуйтесь, Краснодар я не забросил, просто хотел немного разнообразия в своем быту, так сказать. Парк находится в центре Москвы. Был построен на месте нескольких кварталов под названием Зарядие. Название Зарядье произошло от месторазположения кварталов так как, находясь на Красной площади и смотря в сторону реки, кварталы как бы находились за торговыми рядами, где велась торговля. Из этого появилось название кварталов, а впоследствии парка. В времена Советского Союза эти кварталы снесли для строительства гостиницы. Со временем гостиницу снесли и на ее месте появился огромный пустырь. Сначала там хотели сделать бизнес-центр, так как земля в центре Москвы очень дорогая, но свершилось чудо, и вместо очередных магазинов в центре Москвы сделали прекрасный парк, о котором и будет это видео. Но перед началом ролика я хочу порекомендовать архитектурную школу Кипар. Я обучаю школе более года. За это время я узнал, называется проект, от скетча на бумаге до готового объекта с планировками. Научился работать в программах для проектирования зданий, их визуализации. Научился делать архитектурные скетчи, которые играют важную роль в любом архитектурном и дизайнерском проекте. Помогают развивать пространственное мышление, понять, как работает свет и перспектива. Вас научат правильно презентовать свой проект. Для этого в школе каждый год проводятся архитектурные конкурсы в которых участвуют ученики всех школ Кипар. Лучшие ученики, прошедшие все этапы обучения, попадают на стажировку в архитектурную компанию. Присоединяйтесь к архитектурной школе Кипар. Ссылка на сайт в описании. И удачи в проектировании!